Мне говорят, что я балбес, что я вчера слился ислился, и все. в кислицелесе, но земля горит. И в общем-то, говорят, но в этом я не давно кто у меня внутри живет, он у меня внутри ждет Он мне дух вам не дает. Нос в топ, где же тот перец, давайте посмотрим в рот крошак Ничего не найденок. Что как, сука, да он же хуй обманщик? Sí. Бери, бери, барах, бери, бери, бери, Я мог бы по-другому жить, я мог бы ладить. и даже я мог бы И все соседи наконец сказали бы, Обормот. он творит из он на меня